Коллеги, я вас приветствую. Сегодня прекрасный день, чтобы творить творчество. Давайте будем творить. Вернее, я даже вам э, покажу уже результаты своего творения. Итак, сегодня мы будем смотреть, как я сделал клиент на DAPF для нашего чата на сигналаре. И, э, который собственно говоря состоит из чего я чуть попозже покажу вам напоминаю, что лучше всего подписаться, чтобы не пропустить новые видео обязательно поставьте колокольчик, вам и мне, кстати, тоже будет счастье и э, давайте сначала посмотрим, э, что у нас уже было реализовано и что, собственно говоря, есть итак, у меня уже э, на тот момент, когда я начинал делать видео, я создал э, Identity Server и в этом видео я буду использовать Identity, сервер создал из шаблона, который называется Nimble, Nimble Framework, ссылка в описании, смотрите, если хотите, используйте. Если у вас есть уже свой какой-нибудь сервер авторизации, то, господи, это уже ваши проблемы, это вы уже сами решите. Итак, в прошлом приложении создал чат API, я в этом немножко его поправлю, чтобы у меня сообщения отправлялись всем, это можете в гите посмотреть и вот на этот чат у меня уже в прошлом приложи... в прошлом видео я сделал консольное приложение, которое могло подключаться и, в общем-то, использовать этот самый чат и там через... посмотрите видео, если интересно. Сегодня я покажу как я сделал в клиент. У меня задача сделать вам наверное какой-то шаблоны, да, или ознакомительный материал, который вы сможете сами по своему усмотрению натягивать дальше ну как бы, куда вам будет удобнее его натянуть. Ну и перед тем, как начать, давайте еще переключу вот на что. Смотрите, у меня есть в блоге э, некоторый такой шаблон, да, как создать MDPF приложение по принципу MVVM, то есть какие сборки поставить. Я ссылку поставил в описании. Именно с этого шаблона я начинал. В ГИТе есть э, специальный тег. Вы, если вы к себе склонируете, то у вас будет это приложение. Вы можете его, собственно говоря, уже использовать. Ну и давайте переключимся в Visual Studio. Я вам э, покажу, в общем-то, что я сделал. Вернее, давайте покажу сначала, как это работает, а потом покажу, что я сделал, дам некоторые комментарии, ну, чтобы не затягивать видео и сэкономить ваше время. Поехали! Итак, друзья, некоторое количество информации э, про то, из чего состоят наши проекты. Итак, это Identity Server это API чат ну то есть чат API его этот консоль клиент который собственно говоря сделал в прошлом видео это тот который сейчас открыт и соответственно давайте покажу как он работает это dpf приложение построено по принципу mvvm очень нравится этот мне паттерн и здесь вы видите примерно то же самое что было в консоли но только наверное <laughs> на белом фоне если так можно выразиться так смотрите я завожу пароль пароль записан там где он записан я запускаю логин да, конечно, мне сейчас покажется ошибка, потому что, да, я не запустил сервер, хотя я вам его показал. Итак, смотрите, я поднимаю Identity сервер. Так, давайте его через консольное приложение подниму. Вот где он. Ну, давайте вот. Да, давайте вот так покажу. Открываем терминал. И говорю dot... Нет. Dot а, ну пусть будет run и здесь выбираем проект и говорим enter сейчас он стартанет сбилдится, но ну, смирнее соберется и запустится и будет болтаться в этом окошке, очень удобно ну, надо тогда сразу открыть второй, который будет непосредственно API, он нам тоже естественно пригодится давайте я тоже это проделаю API, chat, web и отсюда вот уже открою консольное приложение ну, вернее, Windows терминал dot, net, run и нажимаем специальную кнопочку и запускаем еще и API он тоже нам пригодится, пусть пока болтается ну, и чуть позже нам потребуется еще и консольное приложение я, чтобы вам показать, как это будет работать, пока сверну так, итак, вот у меня запущен э, identity сервер вот сам чат, и я теперь нажимаю логин так как вы видите, немножко поработал identity сервер, выдал мне токен. Ну и соответственно, у меня теперь авторизован и теперь могу подключаться к чату. но я сделал как бы еще некоторые фишечки, чтобы проверить функционал. Поэтому, если я кликну на этот самый, как он называется, со токен, то у меня произойдет сброс его. И я, собственно говоря, снова стою не авторизованным. Ну, вот, чтобы вам было видно склинул, получил токен, получается очень легко напомню, что я скопировал, сбор, о, скопировал папку токен-хелпер из предыдущего проекта а вы э, можете вынести в отдельный нугет-пакет в отдельную сборку просто шарить их между проектами или какими-то другими способами артефакты передавать ну, я просто скопировал папку поэтому прошу меня простить итак, я залогинился у меня теперь есть кнопка нажать кнопку, которая называется connect to chat давайте посмотрим на чат я нажимаю вот, произошло подключение, прошла валидация токена, ну и как вы видите, я подключен, токен э, провалидирован и у меня есть один пользователь. Ну, э, чтобы э, показать, что это действительно работает, давайте открою консольное приложение, как вариант, вот таким вот образом, давайте я сделаю по-простому, я открою вот в этой папке сам вот этот вот, где он, давайте опять же в терминале откроем, это нам больше не потребуется А здесь напишу вот таким вот способом колобонга нет мне нужен как раз экзешник и как вы помните я делал э, аргументы чтобы можно было подключить юзера юзер допустим 3 собака ёп э, ну в хорошем смысле mail.com нажимаю enter вот получился токен вот у меня э, Два пользователя отобразилось. Ну и, как вы видите, здесь у меня теперь тоже два пользователя отображается, Ну, соответственно, давайте уже раз пошла такая пьянка. Добавим еще одного пользователя. Вот. И этот пользователь у нас будет... Э, так. KarlaBungaXZ. Здесь будет User2. Собака. Ёб. Нет, вот так вот. Ёбмайл.ком. Нет, ком. Enter. Ну и. Упс, не видно. Ну ладно. А, не попал. Yopmile. А, ну да, конечно, я печатался. Я просто хочу, чтобы было видно и вот здесь обновление, и вот здесь. Давайте еще раз. Да, может сказать, что я специально ошибся. и, Так, user 2, Enter. Где-то там отработал. Вот, смотрите, у меня подключены все три пользователя. И, и здесь видно а это то же самое. Теперь давайте э, вот эти вот штуки поставим вот здесь. Это нам, в принципе, не особо важно. Вот здесь будет тоже видно. И еще... Упс. И еще я бы хотел... Ну, прям не так, конечно. Вот так. Я бы хотел запустить еще один DAPF клиент. И для этого мне нужно сделать следующее. Я просто сейчас хочу полностью показать весь функционал, а потом пробежимся по коду. Я хочу открыть папку, где он у меня находится. Open папка вот она папка, хочу зайти в Bing естественно я мог подключить все клиенты и через dpf приложение но считаю должным себя показать как раз все варианты ну смотрите, у меня вот есть user1 User подключен вот к этому клиенту да? а я хочу подключить другого пользователя, который user2 и который, ну пароль у меня для всех одинаковый Делаем вот таким вот образом логин. Давайте развернем чтобы было хоть что-то видно. Вот таким вот макаром нажимаем логин. Вот, у меня пользователь подключился. А теперь нажимаем подключиться. Ну и как вы видите, у всех а, осталось три пользователя. Но теперь у одного пользователя два подключения. То есть мы говорили о том, что. А, Сигналар работает по количеству подключений, открывает сессию, а пользователь может быть один и тот же. И теперь, соответственно, ну, для того, чтобы было прям совсем интересно, где у меня пользователь э, подключен номер два. Так, это юзер 3, а этот юзер номер 2. Вот смотрите, я его нажимаю «Выход», и у меня количество пользователей не изменилось. Вот прошло сообщение о том, что были изменены. Количество пользователей не изменилось. Но если я нажму «Disconnect», давайте вот так, чтобы было видно, вот, у меня пользователь сейчас вышел, сейчас зашел. Ну, в общем, вот такая штука. Ну и, соответственно, если я буду здесь нажимать пробел, как вы помните, у меня случайным образом выбирается сообщение, отправляется всем. То есть и этому же пользователю тоже. Зачем это сделано? Чтобы, когда я кликаю вот здесь, было видно, что у меня работает эта штука. Что я сам вижу свое сообщение в своем чате. Ну, в прошлом видео, прошу прощения, я что-то прошлепал эту штуку. Вот, таким образом получается, что у меня вот эта штука работает. И о, когда я нажимаю Disconnect, у меня все удаляется, но я смогу снова подключиться. Понятно, что у меня сейчас сообщения не сохраняются, и это на вашей совести. Если вы хотите сохранять или ставить еще какой-то маркер о том, что прочитал пользователь или нет, это как бы уже на вашей совести, хотите делать, хотите нет, мое дело показать, как это работает. Ну и, собственно говоря, сброшу э, токен. Соответственно, я вышел, и у меня сейчас осталось два пользователя, это можно закрывать. Ну и, соответственно, если я сейчас здесь нажму выход, у меня остался один пользователь, здесь больше делать нечего. Дисконект, логов, в общем-то, вот такого вот приложение. Теперь давайте посмотрим, что у этого приложения внутри. Так, давайте позакрываю сначала всякую дрянь. Итак, вот приложение, которое подключается через dpf. Я сделал не совсем правильно, но зато быстро. Я сделал все на одной форме, на одном view модуле, И это на самом деле не есть good, потому что вот здесь вот такая вот портянка получилась. Как вы видите, здесь больше, ну, почти 500 строк. И э, вам придется с этим жить, если хотите разобраться, как это работает. Давайте я сверну все это красиво одной кнопкой. Итак, у меня есть ShellViewModel, у меня есть View. На вьюшку вы уже хорошенечко посмотрели. Здесь, в общем-то, как в любом другом dap в приложении, есть binding и, наверное, там конвертеры всякие разные. Если будет интересно, посмотрите. Я не особо хочу вдаваться в подробности. Мне интересно показать вам принцип. Итак, у меня есть э, Connection, который я храню отдельно. И у меня есть метод Initialize, который создает кнопки. И от этого Connection а я использую send message, и, э, собственно говоря, использую еще и connect и disconnect, тоже там connection этот используется. В конструкторе у меня как раз вызывается тот самый initialize, который, в общем-то, ничего не делает, кроме того, чтобы э, создать команды, да, делегат команд я напомню, что я использую prism э, library, ссылка, опять же, скажу, в описании, мне кажется, она очень удобная, я давно ее пользуюсь, еще даже на старом dpf. Итак, раз у меня есть команды, значит где-то есть их вызов. Вот у меня команды все перечислены. Давайте, давайте сначала посмотрим, как у нас получается токен. Ничего здесь такого нет. Я сделал такой же код, как и на самом деле в консольном приложении. Здесь то же самое. Идет, получает токен. В общем-то присваивается месседж. То есть если... Access токен присваивается токену, если нет, то в месседж-лист выдается сообщение, не могу получить identity, токен с иденти сервера Ну и э, есть у меня Connect. то есть после того, как я пол получил этот самый токен, отобразился но я, у меня переключились кнопки, я могу нажать кнопку Connect. ну она вызывается вот здесь вот кнопка Connect, вот этот самый вызов. Ну и перед тем, как проверить, что ее можно вызвать, нужно, чтобы я получил токен и я был не подключен. И таким образом получается, когда мы получили возможность подключиться, мы нажимаем кнопку Connect to Chat. Здесь настраиваем подключение, опять же, те же самые настройки, как и в консольном приложении. Я подписываюсь на события, так же, как и в консольном приложении. В, э, то есть на Update User, чтобы показать список пользователей и Send Message на отправку пользователей на Update User я просто обновляю ну то есть сделаю, создаю этот Observable Collection новый User List, который является списком пользователей а э, когда я получаю сообщение, то я просто в Message List добавляю само сообщение так, дальше, что самое интересное после того, как подключились, мы можем отключиться ну и здесь тоже на самом деле все очень просто, мы останавливаем Connection, делаем э, IsConnectedFalse, чтобы у нас все сбрасывалось, переключились UI, и мы делаем Dispose dis объекта, ну, чтобы он не держался, потому что мы каждый раз, э, вот как вы помните, создаем его на, заново, когда мы делаем подключение. Ну и обновляем коллекции, то есть сбрасываем их значения, в общем тут ничего сложного нету самое интересное это когда мы отправляем connection в смысле когда мы отправляем send message имя пользователя и message а берем мы их конечно же из команды send command execute username это тот который к нам пришел после логина и message text это то что берем с UI ну если интересно можно обратить внимание на некоторые тонкости обработки паспорда. да то есть когда мы ну, смотрите да все таки наверное придется показать а, так, чтобы не читалась лишняя гадость. А, смотрите, у нас паспорт это паспорт-бокс. И как вы видите, к нему никакого байдинга нету. И это делается для того, чтобы безопасность там, ну, сами понимаете, все, все должно быть секурно, ну или как, security-френдли, да, если хотите. У нас есть паспорт-бокс, но при нажатии кнопки ⁇ Логин ⁇ я этот паспорт-бокс целиком весь instance UI я перекидываю как параметр для логина и поэтому у меня в логине, то есть вот логин батон, у меня есть параметр, который называется password box то есть как раз элемент, который я отдаю и э, где-то тут вот execute, когда делается я проверяю, что у меня паспорт не пустой то есть я могу взять у этого объекта свойство password и проверить и если он не пустой Тогда я иду, получаю токен на уже упомянутом сервере. И если токен я не получил, команда прекращается. Ну а дальше, как вы видите, я получаю токен, записываю поэтому могу выходить, входить, входить, выходить в течение часа, пока мне токен не протухнет. Я этот функционал не реализовывал. И опять же скажусь: я полностью никогда функционал не могу сделать, потому что мне не хватает на это времени, из-за этого прошу меня простить. Если у вас потребуются какие-то дополнительные э, функции сюда впендюрить и вы не будете знать, как это сделать, пожалуйста, пишите в комментарии, я чем смогу помогу, тут я как бы иду на все, на все коммуникации, ну, по возможности, естественно. Ну и таким образом еще надо сказать, что э, весь этот UI, как вы видите, э, опять же сделан неправильно. То есть э, можно сделать и красивее, и правильнее. В том смысле, что разбить это на виушки, у которой будет каждый свой view ViewModel. И, э, может быть, даже что-то в виде э, логина картинки. Это, ой, в смысле логина э, отдельного сообщения, отдельного модального окна. Все это, в принципе, можно сделать на DPF. Но я просто все... Упростил, чтобы было максимально понятно и э, не затягивать по времени. В общем, вот такой вот вариант. Сейчас я положу это в GitHub, Вы сможете открыть и поэкспериментировать с, э, со всеми проектами и со всеми, как они называются, так, клиентами. Вот. Ну и, наверное, на этом все. Э, до следующих э, клиентов. Подписывайтесь на канал. Всего доброго и пишите правильный код.